Совсем недавно на стриме мне задали вопрос В чем смысл делить видео подписывая где-то будни администратора А где-то просто оставляя название Ведь почти в каждом видео ты админишь Смысл в том, что в буднях администратора Я зачастую разбираю жалобы намеренно Помогая игрокам и наказывая нарушителей А ролики без подписи для меня это что-то типа админа-наемника Который заходит угомонить как и объединевших донатеров Так и поломных игроков, которые решили, что нарушать это круто В моих роликах достаточно часто встречаются такие донатеры Зачастую это донатеры, которые накупят себе донатных привилегий нахуивают учу денег и считают то, что они могут делать все что угодно, реально все что угодно. Нарушать правила, вести себя неподобающим образом, плохо отзываться о создателях этого сервера, на котором они играют. Большинство донатеров, которые вы встречаете в роликах, они реально убеждены в том, что они не получат наказания за свои нарушения, просто потому что они задонатили на сервак больше, чем остальные. Я немного в этом плане досолидарен с создателями серверов, то есть если ты будешь слишком сильно херачить, Кнутом, то человек просто-напросто уйдет с сервака, но можно всегда просто преподать урок, и человек его должен усвоить. Если не усваивает, получает еще сильнее в следующий раз. Ладно, читай слишком спокойно в начале этого ролика. Как вы поняли, сегодня мы будем снова пиздить кнутом у ебков и донатеров. Приятного просмотра! Так ну че, как обычно, за бандита ищем долбоебов. Погнали. Я немного соскучился по вот этим уёбкам, которые, ну, нарушают часто, творят хуйню. Чё взял? Сигаретки. Я еще особо ни с кем не полился. Ну, ребята, это только пока, потому что вы все знаете, и я тоже знаю, чем чревато то, что я спалю себя до того момента, пока не понадобится включать в чат этот аккаунт, скорее всего, забыли, ребята. Надо глянуть вообще, кто тут с каким рангом бегает. Да-да-да. Ты кто, блин? Кто ты, воин? А -а -а. Я... Я самурай. Ладно, вы, вы пришли к нам на кастинг, короче. Здравствуйте. А, блядь. Пошел я на... Ладно, убейшего. давай ты... Подыграем убейшего. мне, давай ты актер. Слушай, Ладно, актер, убейшего. давай подыграем. Ладно. Убей его, убей его. Ну, я ничего не вижу, я ничего не вижу, да-да-да-да-да. Ладно, предположим, что полицейский это просто терпила, которая покрывает своего друга и не хочет ввязываться в какие-либо РП-моменты с ним, тем более в те моменты, где он может заджалить. Ну, в смысле, заарестить своего друга. Но чел, который играет на Якудзе, типичный краймер и типичный долбоеб, которого мы встречаем почти в каждом моем ролике. Я в этом моменте не буду нарушать правила ФРРП и спокойно уйду из этой квартиры. Просто проясню несколько моментов. Все началось с того, что чел начал первый агрессировать в чате послал меня нахуй я послал его в ответ он решил достать оружие и повыебываться тем то что у него она есть а у меня его нету и прогнать тем самым меня я же соблюдая правила феррп ухожу из квартиры по его же требованию то есть он не угрожает оружием и говорит вышел я выхожу но он ведь не говорил не оскорблять его в ответ что там происходит Ху закрой, хуй ты базаришь. Внимание на экран. Обмудок на Краймере совсем не знает, что такое байты на нарушение. Сначала он хотел забайтить меня, думая, что если он мне будет угрожать оружием и говорить, чтобы я вышел, он ожидал, что я нарушу правила ФРРП, достану оружие в ответ, начну с ним стреляться, или же просто в тупую стоять и лить его оскорблениями. Но нет, я выполнил все его требования. Но какого хуя, теперь извините меня, он выходит на людное место и начинает мне угрожать оружием там. Да, это людное место, улица, которая прописана в правилах этого сервера, является людным местом, и здесь краймить ну, не рекомендуется. И здесь навязывается вполне себе справедливый вопрос. С какого это кого я должен слушать какого-то поехавшего черта, который сам не знает, чего он хочет? То выйди из квартиры, то зайди в нее. И он начинает просто манипулировать тем, то что у него оружие, и он забивает на правила того, что он действует в общественных местах. Один. Два. Три тут улица. Ну них же кастинг. Пофиг себя за ФРРРП. Это, опять же, вполне себе резонный вопрос от человека, который зашел в квартиру без негатива и вышел по первому же требованию. То есть он может от балды доставать оружие, выходить в людное место с ним, и там угрожать оружием и писать о том, что давай джали себя за феррп, а значит он людных мест не нарушил. И сажать он себя тоже не будет. И после вот это вот создание еще берет ставит мне какие-то ультиматумы. То есть если ты сейчас себе выдаешь джайл, то я не пишу на тебя жалобу. А про свои нарушения он ни слова не сказал. Ну вот серьезно. И жалобу он на серваке, не подал, потому что администрация если ее примет, то будет разбирательство не только по поводу моего якобы феррп, но и по поводу его правил общественных мест, на которые он успешно забил хуй. Но он же, естественно, этого не хочет. Он хочет просто поиграть и немного понарушать правила, потому что он спонсор и я ему не могу выдать наказание. Не понял, блять. У тебя три минуты. Иначе что? Иначе что, блять? Ребят, до этого его сообщения я был еще достаточно мирно настроен на то, чтобы вызвать администратора и раскидать кто где соснул хуйца из нас. Возможно, даже я что-то нарушил, и мы оба бы получили наказание, но нет, он же хочет, чтобы наказание выдали только мне. Окей, если он хочет доебаться и выйти якобы сухим из воды, не получив наказание за свои общественные места, то я тоже могу доебаться в ответ. Извиняюсь за такое количество вставок, я хочу, чтобы вы максимально поняли, что сейчас происходит в ролике. Итак, что мы имеем у меня? Феррп подтвержденный и никем не доказанный, хотя на демке видно то, что я отыграл феррп в полной мере. Окей, вы скажете админобус, не выдаешь себе наказание за феррп. Ребят, начнем с того, что феррп не подтвержден. и на демке опять же видно, что я его не нарушил, а соблюдал. И теперь, что у нашего главного героя? Нарушено правило общественных мест. Демка имеется. Нарушено правило метагейминг, оно у вас на экранах. Демка опять же имеется. Нарушено правило админобус, при явных нарушениях человек не хочет выдавать себе наказание, пользуясь своими привилегиями администратора. Демка тоже имеется. Отсюда вытекает еще один вполне себе резонный вопрос. Кому прилетит по ебалу больнее, мне или же этому человеку? Дальше оставляю вас с этим вопросом наедине, а вы теперь смотрите, что было дальше в следующих фрагментах. У тебя минута. Оп, МГ пошел. То есть он, он жалобу подавать не хочет, но хочет, чтобы я себя заджабил. С какого хуя? Время вышло, Епать он грозный. Он все как все выдай себе за МГ, оно подтверждено было у меня на Демке. Благо я снимаю таких дебилов сразу. Блять, ой, я тоже не видел. Он, видимо, жалуется уже на меня. Может быть, Хорошо, знакомому какому-то. Эй! Что? Да еды. Да. да. Давай. Спасибо. Кидай, кидай, кидай, ловлю ртом. Почти. Вот. вот Вон Спасибо. Он еще, еще. Спасибо, солнце. Не забуду тебя. Кому он, интересно, пишет в этот раз? И на что он будет жаловаться? То, что он нарушил нон-РП? Пять минут. А, армия ТРП. Ну вот и нон-РП. Ч, он съебался или нет? Нет, он не съебался еще. Короче, ты видишь он. Нет, кофе уйди. А вот еще одно нарушение с его стороны. Нон-РП. На любом Дарк РП серваке это общепринятое правило. Человек не может знать, как тебя зовут, пока у вас не будет какого-либо тесного контакта, или же пока вы сами не представитесь. Кофе, ты. ладно, я не буду еще говорить, ну, вскоре но вскоре да, все ты, сам да. поймешь. Кстати, заходи. Что? Ди О, вывези, -то -то... Кто? Димон. Выйди, пожалуйста, выйди. Там кто-то плохие вещи написал на вашем ангаре. Блядь, выйди, шут... пожалуйста, я убью, блядь, я выйди. Я и так тут. Ну выйди, пожалуйста. Не, Короче, прикол, я не по на него жалобу не на не на задминобуст написал, он просто нет. Окей, я не бы на него написал, задминобуст, выпуска. Мне вот интересно, админ есть какой-нибудь на серваке? Раз он жалобами раскидывается, то чем я хуже? Он уже нарушил нон-РП. Нарушил МГ. Нарушил армию ТРП. А я-то что Я-то, блять, просто зашел, по послал его нахуй в ответ и вышел. Свою ведь жалобу я не могу разбирать. Это будет нарушение. Такая тут. Канитель с ä, разбором жалоб. Ну, нужно дождаться не пока. Конечно. Мою жалобу кто-нибудь разберет. А.. Администратор это есть на сервере? Ребята, итог этой ситуации сейчас на ваших экранах. Я зашел на следующий день на сервер и нашел его. Подал на него жалобу и мы начали разбирательство. В ходе жалобы стало понятно по словам администратора, что у него не было админа Буза, но был нон РП. После этого он начал говорить о том, что у меня якобы все же тоже был ФРРП. Я доходчиво объяснил, что ФРРП у меня не было, и администратор, который принял жалобу, со мной согласился. В ответ на это, человек, на которого подал жалобу, решил написать своему знакомому администратору наборному, и на что ему якобы ответили, что у администрации высшей приказ на меня ЖБ не разбирать. Это как минимум странный вброс с его стороны, потому что я уже разговаривал с создателем сервера насчет того, что мне иногда будет нужна помощь от наборных администраторов, во время каких-либо жалоб. Ну, например, я зашел на лайте по фасту записать материал, но мне администрация не отвечает, например, донатная занята своими делами или же наборной на серваке в какой-то момент нету. И у меня раз, есть человек, который может мне помочь. Но заметьте то, что в этих сообщениях я сразу же прямо сказал, что мне нужно. Мне нужно, чтобы просто мои жалобы разбирали. Потому что всегда есть такой шанс, что на какой-либо жалобе будет виноват не игрок, а я. И я с этим буду полностью согласен. Вы это видели по прошлым ролику. Мне нет никак смысла просто взять какого-либо администратора на помощь чтобы он просто банил всех на кого покажу я пальцем а меня чтобы он вообще не трогал ну вот вам и фото подтверждение того что создатель сервака не давал никакого указа на мою неприкосновенность кстати помощь админа я достаточно часто практиковал на мухосранске и там был как раз администратор который со мной несколько роликов подряд работал и помогал мне разбирать ЖБ, когда я не особо разбирался в их правилах и там тоже конечно же были случаи когда я подавал ЖБ, а как оказывается по правилам не никакого нарушения, и чела просто отпускали, и все было в порядке, все были довольны. А вот вам последнее на данный момент подтверждение того, что вот так эта работа и проходит. Чел мне помогает, и я хотя бы прошу ему хоть какую-то плюшку дать, чтобы он не просто так трудился. Ну, как бы, чел корячится, помогает, работает, объясняет что-то для какого-то залетного хуя, у которого там, да, есть канал, но все же он тратит свое время. Я думаю, это достойно какой-либо награды. Думаю, со вбросом про якобы неприкосновения Основенность мою на каких-либо серверах мы разобрались. Теперь можем переходить к итогу. Я попросил его. А, можешь помочь жалобы? Там у него человек а, он наборный ранга админ. Он сказал: ну вот, я не буду, короче, я не буду отслал вас мы сначала Потом... это обсуждали, что тебя разве не устраивает то, что тут администратор уже присутствует? Мне не сложно, я могу дождаться еще одного администратора твоего, наборного, Ой, ему также объяснить. Уже вместе с, с Эваном ему объяснить. Смотри, но ну я, я объясню так, я сейчас... Э, можно никому не просить, потому что даже если тебя найдут ФРРП, приказ создать, приказ ЮКИМИ, это тебя не трогать. Приказ. Я, сейчас я откидываю жалобу с Ну почему? Я недавно получал наказание, вполне себе спокойно. Я не знаю, ну, значит, этот человек, который наказание я не знаю, кто это был. А Приказ создателя HyperPA, тебя нельзя трогать, все. Я все отжали тогда. Прикол, конечно, вопрос смешной. Все, пожалуйста, пожалуйста. Да, да. Все. Ну, теперь надо у тебя спросить. Все, я твою жалобу, ну, закрываю, все. Проблем нету? Ну, уже получается нету. Вижу, но ты сам у себя можешь видеть последнее дост, она по идее. Ну я вижу, да. Последняя. Ну, есть такое. Если всего типа, лишь ты не видишь мое оружие, то зачем тебе типа, бояться свое оружие? Я ну, знаю, что у меня есть. Последняя, которая слова на спинне. Прихожу. <связано> вот сюда. <связано> <связано> Здесь пойдет. Мужики, подсадите наверх. Давайте. Царская подсадка. Пошла. Оп! Почти. Давай, давай, держи меня. Спасибо. Ничего, а, yeah. а. oh. зачем он стреляет? А ты можешь посмотреть у пиратика профессия какая, ФБИ? Если это бы если, если это был маньяк, то как бы окей, но если это не маньяк, а был, как и писал у него над головой. Вот, строчка. А, смотри, пиши тогда на форум ЖБ, потому что я его не смогу забанить, так как он овнер. Ну я тоже овнер, вообще-то. Смотри, типа либо... наборного пиши либо на форум а наборный кто? Сам хозяин Ну наборный а есть наборки, на серваке сейчас Да наборный ты есть Ты запугал жора чушь Вс давай депаемся Ой короче лети туда Стой сначала Темный набор Темный 28 админов. Ну я жду, пока кто из наборных тэп нет. Режим администратора. Он типа игнорить меня собрался или что, серьезно? Это то ебан зашел или он просто ливнул сразу? Ну, я могу попробовать. Написать ему. Давай, у тебя с, с ним есть по-любому контакт. Ждем, пока он зайдет. А вот я, Жду. сука, сейчас взгляну дымку Мне вот интересно, оружие я достал, да? Написал, сейчас зайдет. Ну, давай, давай, сейчас зайдет. И я заджаил. Смотри, у меня на дымке видно, что он начал бегать, как в жопу ужаленный, стрелять. Куда не попадя. Когда у него спросил, почему он бегает туда-сюда, стреляет, без причины, будучи ФБИ-агентом, он хуярить в итоге по мне просто так начал. Его просили тэпнуться в СИД, он не отреагировал никак на это, можешь почитать чат. И взял глювнул. Он написал, что сейчас зайдет, и чтобы я ему джайл выдал. Ну вот, Потому я тебя те моменты, перечислил. И думал, он тэпнется, ты ему Ага. Ну смотри, я тебе перечислил все, что он получается. сделал, без преувеличений. Это что светит человеку? Повторить, пожалуйста. Счет чего? Что? Ну смотри, я тебе перечислил все нарушения, которые он совершил. И, лиф. И, извини, я, наверное, прослушал. Лиф, ну, Лиф, да. Ну, НРП, фрикил. Обман администрации, потому что он говорит, что я с оружием стоял. Затем, Лиф с нарушением и после просьбы тэпнуться в сит, но он взял львнул, то есть не отреагировал вообще на, на просьбу никак. Что это? Hmm. Что он отре не отреагировал на просьбу, это я насчет этого точно не скажу, я бы переспросил у вышки. Ну, тебе сейчас я напишу дела. тогда создателю по-быстрому, узнаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, спасибо. Где этот ублюдок ебаный? Заходит, нет. Оружие у меня в руках было. Боже, да что за пизда был, деревенский, сука. У тебя нон РП, фрикилл, обман администрации, лиф. И игнор просьбы тэпнуться в сид. Помимо этих я двух РП-нарушений, раз... ты нарушил админобус я и плюс говорю, лиф. Почему у меня лифт? А почему у меня админобус? А, не видел я нихуя текста. Это что твои что проблемы, я тебя попросили из игры. Ну, то есть, если у меня на сервере нет, смысла, в смысле там и проблемы, как ты это понимаешь. Ты вышел по перед просьбой. Есть, я даже ты вышел перед просьбой, все. Вышел перед просьбой? Да. Хуя себе, Покажи мне, где он написал, что... Где я вышел перед просьбой. Темный может да, сейчас открыть логи посмотрю, чата и я найти я просьбу тэпнуться в сид. Ну, у меня демка закончилась тогда, когда я вышел. Давай я сейчас посмотрю, если я там что-то увижу, то хорошо, допустим, соглашусь. Хотя, просят обычно по спамят по три раза на самом деле, а не один, блядь. Ну да ладно. В этом не было необходимости, чат не летел. Ну, как бы, нужно спамить, как мне говорили. Здесь, блядь. Поэтому, я не знаю, что там. Тем писал, или что ты писал, блядь, вообще в душе даже не чат, блять. блядь. Ну у тебя есть тёмная демка или что-то такого, где он? Или лог, чат-лог, того, что он писал вообще. не я сейчас в логах это смотреть буду. Человек-яйца написал, пиратик, тп, на тебя жб, админ-чат. Ну потому что, ну сейчас я посмотрю, я на демке лучше, я посмотрю в конец просто. и Да я могу скрин кинуть, мне сложно. А что, меня твой скрин? Ну, это доказательство прямое, что просьба была. После нее ты через какое-то время взял, вышел с сервака. После этой просьбы ты вышел с сервака. Вот так вот. Да, что вижу, человек яйц написал. Э -э -э. Да, да, да, да. Но я это. не вижу того, что ты мне что-то писал в Это твои проблемы Влогах в логах уже сейчас написано. Тебе уже говорит администратор. Он тебя жалоба, и... и потом ты вышел. С логом то, что ты тэпался, куда ты что-то отписал, ну, Окей, я сейчас еще тэпну человека яйца, мне не сложно. Ну наверное, потому что я не видел, либо я стоял в У меня темпка открывается просто. Привет, извини, что тэпнул тебя. Думал, ты помнишь же, писал его, просил тэп в сит Новые зрители, возможно, не поймут, чё же я его так заебываю? Отвечу на ваш вопрос без оскорблений, посмотрите прошлые ролики на хэппи рп, и вы убедитесь сами. Во второй акт пояснения я особо не вставлял, как вы могли заметить, только текстовые, потому что... Да тут вообще в пояснениях нихуя не нуждается, тут и так все понятно, если вы не глупы и смотрите мои ролики, вы, думаю, уже правила большинство выучили. Ну, да. Вот он ливнул уже как раз после этого, вот он опять... Он не верит, он не верит, он не видел, говорит это. Да. Патик, смотри, он, э, там мне даже админ показал логи то, что ты его кильнул У него еще обман администрации. Ну так а жалоба в чем была на то, что ты да, килю его? Фрикил, да, это... но на рп Ты без особой причины бегал за фбшника, начал стрелять. Ну на это все да, это есть, это есть. Это но смотри, уже да, два да, нарушения да, да, ты это... подтвердил, фрикилл, но на рп да, кстати, Ну это да, фрикил. Дальше. РП, лог... Я еще не закончил. Это но фрикил, но рп он признал. Приправили. Остальные нарушения, что по ним? Ну он тебе говорит то, что у меня якобы uh, leave, было оружие, ema. у меня тогда был зиптай А uh, он потом с, не, мне сейчас в МЛС отписал, что верёвку посмотрел, посмотрел, увидел, что он фрикил, ага. да. Окей, значит лиф uh, Веревка on не считается оружием Лиф the... с нарушением и игнор, просьба тэпнуться в силу. Ну насчёт лифа я, блядь, поспорю, насчёт игнора я тоже поспорю, потому что у меня... Не, ну смотри, у него игнора не было, так как он, ну, он никак не смог бы увидеть это, но у него игнора нет Просьба была тэпнуться все, у меня даже на демке не вижу. Ну так, а, смотри, если напишешь один раз, да. даже ну человек просто физически на посмотреть, что ты сможешь, нахуй, да, то не потому что чат либо летит, либо еще что-то, да. понимаешь, ну я еще я я влюблю, блин, при этом, нахуй, либо я просто играл, Я мне, уверен, надо но, было бы тебе тэпнуться а, в конкретно, если, если вас бы вас ты там был нужен панел, реально, да. ты бы вот, тэпнулся. смотри, берешь, вот так вот делаешь, да. Ну я не так, слепой, я вижу и так, бы, я да? вижу с одного так, предложения. Увез. Ну ты же не знаешь, я же тебе говорю, у меня игра свернута была, либо еще что-то Ну я, я тут, тут при чем? Ты, может, ты же будешь, я ну я тут рассказал. при чем? В смысле, а я при чем тогда? -то? Ну просьба была, ты не отреагировал, вышел не человек просто не может посмотреть. Смотреть, если у него... Сейчас будет отсылка к тому ролику, в котором он появился впервые. В том видео, по его словам, с расстояния 50-70 метров можно спокойно разглядеть лицо человека. И жалоба в том ролике как раз таки чуть не заруинилась, из-за того, что его покрывал администратор. Поэтому я считаю, что это вполне себе справедливая мера по отношению к таким вот игрокам. Ребят, кто подумает его в комментариях под этим роликом защищать, убедительная просьба, без оскорблений реально, просто пересмотрите старые ролики на хайперпы, они вышли совсем недавно. О, да, админа босс плюс лив, mm -hmm. админа босс на и фрикил, еще плюс лив. Ардура насчет а, Нагикима что ответил насчет этого игнора? Админа босс плюс лив. Лив тут по факту считается что ты через один минут зашел но ну, время прошло. Mm -hmm. ну, ну, потом. Ну, короче, что в время ограниченный все время, через которое ты можешь найти и считаться. И мне ты пишешь. И ну, ты, ребят, пишешь, делайте, что хотите. Меня он попросил, себя, да. чтобы я сказал, чтобы ты уже его забанил. нарушение он перечислил, я ему описал ситуацию. Мне нужен ты чисто как руки, которые делают. Отлично, отлично, просто. Понял. Фрикил, нон олив и админобус. Правильно? Да, все правильно. Все, сейчас почитаем и забаню. Если у тебя какие-то претензии, тогда их выбивай, ну, как бы юкими, понятно. Да, а смысл, блядь, юкими? Похуй, хуй, забьет. А что, блядь, здесь? А чем мне, блядь, это? Ну, все, ты свободен, да, что-то там, все. до сих пор весь тош, блядь, даже не... Как припекает сразу с этой хуйни у него. Как только он дает пизды, блядь. Вылетело. Да пошел нахуй, я тебя жалеть не буду. Ну я жду, пока он посчитает. Углянуть пиратика. первая админаббуз. У меня или нет. там пятая админаббуз, чичи двор. Бля, охуенная. Пидар. Ну, посмотрим. Если пять. Ну одним больше, одним меньше ничего страшного <свят> да похуй мне похуй какая толпа. как ты докатился как до такой жизни да, да какой такой нахуй игра вылетела блять решил заметить блядь, и решил нахуй что да, блядь. Это а икими блять нахуй решил нахуй Решил блять нахуй эту нахуй эту блять Такая, ну потому что... А у чего вы, случилось? Она пасосе, бля, нет, от недели до трех и плюс 15 часов повторный фрикил, ну, да, повторный это... норфейк, повторный глиф. Да, да, да я в курсе, в курсе там. В админа был сколько у меня там? И... От, э, шум... ну, третий, получается, тебя голландец ААХ2 банял, получается, третий, от недели до трех. трёх. А, ААХ2, у меня раз... А, было всё, да, третий. Я... я думал, пятый, нихуя. Ну все, давай баню. Быстрее это да, Ну не горячий, да. Ну Да, мне горячий, я спорь, даже не буду. И слава богу. Две недели нахуй. Ой. Как же классно, блядь. Заряд бодрости такой, прилив силы, радости, когда подобных челиков выпинываю нахуй с какого-нибудь сервака. Не, ну, конечно, то, как он на одном из создателей отзывается, вот так вот напрямую, не стесняясь, но это такое себе, ребят, на самом деле. Мне... Я бы такое не одобрил, я бы такое осудил, если бы слышал. Пиздитесь, ивент.